Я, я... Я просто хочу сейчас выйти. Прописать такую команду хаб, знаете. И уйти. Ребят, только спустя момент я заметил то, что у нас пропало. Ребят, скажу так, быстро. Не произошло ничего такого. Вот это прошло 2-3 минуты. Мы подошли к Катрине, она попросила нас открыть ключ от сейфа. Потом мы пошли к Джерри, он... Попросил, он с ключик ключика попросил бутылку, которая уборщица. Сейчас мы с ней общаемся. Роберт, рада вас видеть. Вы редко появляется на руках. Меня это беспокоит. Да. Ой, да, есть такое. Надо брать себя в руки. Профессор Бейкерс такой приятный, правда, всегда сам не оснаёт. Скажу по секрету, мне нравится, но прошу, не говорить это. Ну ладно. Вам, наверное, все равно, но я так говорю из того, что. Напилась. Мисс Олбани, тут многие говорят, что у вас есть напитки. Ты про эту газировку? Ну да, есть. Скрывать не стану, но она останется при мне. Я тебе его не дам. А если я очень хорошо вас попрошу, мисс Олбани, отдайте гипноз. Она дала бутылку. Юноша сам не знал, что может вытворять нечто подобное. И это повергло его в шок. Эм, я так могу но что тоже. Спасибо. Я сам могу это? За понятно. О, вот ты. Да, все, взял, держи. Джейр схватил бутылку и начал пить. Товарищ, а где же ключ? О, вот это же другое дело. Спасибо. Бывай. Завершено. Итак, теперь мы должны открыть ключ от сейфа и пройти. То есть сейчас мы откроем который не ключ от сейфа и Окей, погнали. Замок щелкнул, очевидно, сейф блатки взглянуть внутрь. Внутри лежал небольшой присушиваемый медведь и пирог, естественно, раздельно. Пирог был еще горячим. А вот и мой герой, что у тебя в руках? Мишка и пирог? Ой, слушай, я бы съела пирог с тобой, но где-нибудь у меня дома. Когда будешь уходить, позови меня, я буду готова. На что готова? Oh, а что, чтобы съесть пирог? У меня дома. А ты чего ожидал? Но я запомнил, что я могу в любом случае уйти. По. А я запомнил, что ты запомнил. Помни это. О, блин, мне нравится Катрина. <с. Просто такой, как персонаж, знаете, такой. У меня даже профессор есть. О, Роберт, лучший. <с. Ученик. Вы тоже здесь, мистер Бейкерс. Могу позволить тебе отдохнуть. Вчера... Мне вообще жутко было, не до отдыха. Что случилось? Я шел по улице, естественно, ощущал, что за мной следят. Что-то это может звучать глупо, что-то смотрела за мной тогда. Я дошел до дома, и оно исчезло. Всю ночь я держал топор на готове. У вас есть топор? старая дедушке достался. Роберт, почему ты на меня так смотришь? Обычный хламан инструмент. Да так, ничего. Слушай, слушайте, а он не охотник ли? Вот вам так не кажется? Ладно, дальше. Слушай, раз уж ты здесь, мог бы ты поискать в классе муж у нас оценками? Мне кажется, что я забыл его при выходе из школы. Хорошо, меня не составит туда. Рад, что есть такие ученики, как ты. То есть нам... На... Ой, блин, я его... Мы будем танцевать или как мальчиком на побегушке быть? Я не понимаю смысл вот этого. Давайте погромче сделаем. Можете покинуть локацию с одним из персонажей, который позволит вам забать его. Причи покинуть влокацию, поговорить со всеми ее обитателями. Выбор спутника окончательный. Уйти с Джерри, с Катрин. Так, подождите, мы сначала, давайте мы отнесем этот журнал с оценками. А я-то думаю, зачем кабинет-то нам открытым оставили? Где? Журнал с оценками. А не мы, мы не можем себе там все пятерочки поставить, все двоечки влепить, нет? Окей. Ну, видимо, мы тут честны. Окей. Okay. Окей, okay. привет, профессор. А вот он, Роберт, когда будешь уходить, я могу тебя проводить. Попутно задам вопросы для зачета по истории. То есть мы сейчас можем уйти с Катриной, а можем уйти с Джерри. Я думаю, что, скорее всего, это повлияет на на жизнь. Я думаю, уйти с Катриной, но будет обидно. Уйти с профессором. Уху, uh -huh -huh. там не зря было написано, если будет профессор, уху, uh -huh -huh. будет написано безумец. Блин, подождите, я хочу уйти с Катриной. Давайте так, Энки, Энки, Бенки, Ели, Энки, Энки, Бенки, бум, Энки, Бенки, Сильвия, Энки, Бенки, бум. Тут прям <смех> рандом было, честно. Уйти с Катриной. Окей. Где она? Ух, мне тут страшно. Роберт, ты такой-то... Нет. все же ты какой-то другой. Возможно. Что в тебе изменилось? Неделю назад ты был не... Привет. Пареньком. Роберт. Роберт, ты меня слышишь? Да, я действительно извинился. Да, я же заметил, но каким... Образ... Образом. Как... тебя меняется с возрастом. Не времени, я отлично... Вижу, с тобой что-то не так. Ты не такой, ты бледный. Твои глаза красные. Это не минза. Хочешь знать правду? Хорошо, я вампир. Ты, ты, ты, ты стой! Погоди, это шутка? Я умею читать мысли. Давай, подумай. Ты, ну ладно, я представил мне говори. <музыка> я, как, как, ты. Роберт, могу у вас сейчас перегреться. Ты понимаешь, что я чувствую? Я не могу себе представить твои ощущения. Мне страшно, Роберт. Я боюсь, не знаю, что думать о тебе. Мне приходилось убивать. Сьюзен, Натан, это все ты, Роберт? Я знаю, что ты... Я вижу по твоим глазам. Я не хотел. Ты хоть знаешь, что такое голод? Я понимаю, наверное, Роберт. Мне сложно. Я не знаю, как тебя воспринимать. Представь, каково будет жить мне. Роберт, я подставляю. Мне становится от этого страшно. Что же с тобой сделалось... Я рассказываю это тебе, потому что хочу поддержки. Поддержка? Да, наверное, я могу тебе ее оказать, хотя мне трудно осознать это. Я тебя люблю. Я очень ценю твою поддержку. Я всегда буду готова оказать тебе поддержку. Я тебя люблю. Я тебя обожаю. Я тебя обожаю. Я тебя обожаю, я тебя <смех> ломаю в Майнкрафт. Ладно. Но и я. Я не могу остаться с тобой. <смех> в смысле? В смысле? Роберт, ты знаешь. Робби, ты знаешь, как бывает пароль больно. Зачем ты мне все это рассказываешь, если не хочешь меня видеть? видеть. но все, все было бессильно. Роберт ощущал странную душевную боль. Роберт ее предал, и она это понимала. Роберт, может, и желал бы остановиться, но, вы Катрина была почти мертва, оставлять ее уже не было никакого смысла. что это, да, сразу что-то, что она будет дольше мучиться. почему <-ifs> я my... я не понимаю почему мы делаем такие выводы сюжет прости то есть вы мне сейчас я я хочу какими-то кривыми странами около путями роберт все же дошел до своего дома Вы слышим звук от вибрации телефона должно быть сообщение уже давно пошло Телефон отчаянно пытался донести, что Роберту пришло новое сообщение прочитать. Дорогой Роберт, надеюсь, что ты повеселился на славу. А бываем мы уже этой ночью на специальном самолете. Специальное такси ждет тебя у магазина пять метел. Что на одной из сельских дорог. Ты найдешь, он отвезет тебя к тебя к частному аэропорту. К уже сегодня через пять часов рассвет. Ладно. Да, Роберт, сегодня это действительно важно. Отправиться к указанному магазину. Так, это вас я должен отвезти к аэропорту. Думаю, что так. Водитель открыл машину, и Роберт уселся на заднее сиденье. Они поехали вперед по дороге смотреть по сторонам. Гели быстро проскакивали лечи взгляд Роберта. Он думал о том, когда вернется в свой родной... Город, в то время как таксист разговаривал о чем-то своем только ему одному интересному. Что-то про его сестру. Да, чего нашла жизнь? А что? Мужчина, вы сейчас едете в частный аэропорт, туда доступ кому попало закрыт Вы же понимаете, что каждый житель нашего городка мечтает о частном самолете. Я не мечтал о самолете. Да, странный вы какой-то. Молодежь сейчас уже совсем не такая. Может и так, но я не нахожу в этом ненормальности. И то верно, у каждого свои хотелки. О, вот и он лес, в лесной гуше. Выйти на концовку. Земля отрывался от земли. А я в новообращенном и забудившем своем собственном характере сидел на одном сиденье. Мне было страшно. За эти семь дней я изменился до Что стало со мною? Это все Это из-за обращения. У меня нехорошее предчувствие, Роберт. Иди аккуратнее с советом. Это страшные люди, вампиры на совести, которые... Эх, войны, море крови, человеческое страдания. Каждый из них будет пытаться приблизиться к тебе и никому из них нельзя доверять кроме, кроме того разве что даван ванна но это уже отдельная история Боюсь, что меня ждет но надеюсь вынести и победить корень ух, ух, ух, но не понял сказал ли он последний раз сразу слух или подумал подойдите к верту нажмите правую кнопку мы чтобы вернуться назад давайте выйти в обе да. мы готовы сегодня друзья мы перебили всех вампиров многие беспешники дьяволы имеющие себя охранниками порядка пытались нам помешать но тот кем идет святая сила всегда будет сильнее эти два вампира на деревьях это только начало велика охота друзья начинается санктус Паус. Про Дусит. Роберт, просыпайся. И этот знаменательный день навсегда принесет конец роду вампиров. Точнись уже. Вот, вот ты паснулся ночь. Опустилась над Неополем уже три часа назад. Что я из причин твоего долгого сна? Приснился сон про охотников. Что же, можешь не рассказывать. Пусть сны снятся нам достаточно редко от а человеческих. Они мало чем отличаются, поверь. Расскажи мне больше вампирской знать. Они старые, они уже ци, они могущественны. Этими тремя терминами можно описать их всех. за заключением некоторых, пусть в вампирском сообществе ходят мнение о том, что элита постепенно диаградирует. Подобные высказывания не находят поддержки. И как они живут на этом острове? Не совсем живут. Некоторые, конечно, находятся там постоянно, смотрители острова, например. Но большая часть вампиров собирается там в определенное время года ради обсуждений. Это можно было бы назвать съездом или собранием. Некий ритуал. остров капли для них, обычная декорация. Откуда мы вообще имеем связи с этим обществом? В свое время я спас одного бессмертного от неминуемой гибели. Я не принадлежу к знати, мой создатель остался для меня самого неизвестным. Однако высшее общество позволяет мне появляться среди них и даже иногда доверяет какие-то труды. И как скоро мы отправимся к ним, я схожу за новой одеждой. Выхода нет, история не заканчивается. они тоже вампир. А где, а, подожди, а где вещи? Вот. Нет. А где? Подожди, а где? Я смеюсь, что на кухне будут вещи какие-то. Окей, а вот здесь. Нет, туда нам нельзя. Открыто. нет нам нужно куда-то дальше нет нам туда не нужно нам нужно прямо блин вы понимаете настолько сильно разворачивается сюжет что даже не понимаешь этого продавщица Здравствуйте, добро пожаловать в магазин Виктория. Мы продаем одежду, которая уже не нужна бывшим владельцам в новые руки. Секундочку, значит. О, ну да, вы походите, выбирайте У нас всего три костюма, но будь у меня больше возможностей, их было бы больше. И беспокойтесь, все, ну, окей. Конечно, сэр. Смотрите, выбирайте примерочно стоит рядом. Ну, все, не буду вам сейчас Спасибо, так и сделаю. Взять костюм и пройти померять. Пускай начали мне. Почему-то... Окей. Почему-то у нас нет этого костюма, окей. Вы выглядите просто отлично. Спасибо, я полагаю, я должен заплатить. Да, сэр. С вас 420 евро. Если, конечно, будете брать. 420 неплохо. Да, но это у нас в магазине такой костюм, брат. Было бы намного дороже, хорошо, я заплачу. Роберт достал из карман нужную сумму в купил, протянул деньги продавщица. Ну понятно, все, мы заплатили, и теперь мы идем к Корину, нашему товарищу. Корин, давай. Полагаю, отправляться уже скоро. Да, и возвращение в Неаполь или Англию будет нам доступно намного позже если древние вообще захотят тебя отпустить, ты все узнаешь позже. Но вокруг тебя, Роберт, крутится довольно жуткая история, в которой ты лишь сторонний человек. жертва. откуда у меня так много сил? Моя проблема в том, что я долго держал в секрете от тебя то, что я не являюсь твоим создателем. Я скорее переносчик. Аристократы нашли образец крови, который принадлежит вампиру около двух тысяч лет назад, и он сохранился целом и невредимым. Они обращались с помощью необычных людей по своему миру, пока те не сходили с ума. И ты почему-то пока сохраняешь рассудок. Это удивляет. И их, и меня. То есть я обычный подобный кролик. Можно и так сказать. Пристань далеко, отправляемся. Пожалуй, да. В воскресенье. А, ну все, мы уже приплыли. Превосходные виды. Говорят, что когда здесь жил очень старый, очень могущественный вампир, я бы на его месте тоже бы выбрал это место для своей обители. Да, тут красиво. Роберт, ты должен понять, что это все здесь с тобой происходит. Это переломные моменты твоей жизни. Если ее можно сейчас так называть, знать опасные существа, и даже я не знаю, что у них на уме. Это уже третий день. Ты мне об этом говоришь в третий день. Потому что я не хочу опасаться за тебя. Как бы то ни было, я тоже живое существо. Я тоже что-то чувствую, ощущаю. Да, я вампир, не чувствую, что раньше. Но люди меня, конечно, не примут обратно в общество. Но за тебя я действительно опасаюсь. Напомни, как мне следует себя вести. Не открывай никому из них свои тайны. Потому что я знаю, что за этим может последовать Не подпускай никого Не раскрывай своих тайн Еще раз Но при этом сам старайся узнать как можно больше Ни в коем случае не проявляй к ним беспричинную агрессию Ты не то силы для того, чтобы с ними тягаться Корин, там причал Все мы приплыли? Все погнали вот мы и здесь. Я чувствую запах людей, а людей здесь бывает невероятно много. Они на острове капли всегда, капли всегда отличаются каким-то особенным запахом. Я тоже что-то чувствую. Вампиры необычные. Видишь ли, на острове обитают некоторые разновидности, о которых ты раньше никогда не слышал. Это какие? Гримор. Вампиры с очень темным оттенком кожи, острыми ушами и не менее острыми клыками. Они пришли, как васят легенды, откуда-то с Германии, но точное происхождение никому не ясно. Ты знаешь конкретно этого вампира? Это Виктор, приватник Гриморов, да, который также принадлежит к этой знаете Немного вспыльчив, серьезен и уверен в себе. Сомневаюсь, правда, что эти вампиры не присущие кому-то и знать и вообще и что мне делать иди туда поговори с ним он уверен знает что тебе нужно делать лучше меня главное помни все мои предупреждения а ты а я остаюсь в городе мне необходимо завершить ряд очень важных дел для себя Но не волнуйся скоро я к вам присоединюсь а сатане меда тут не меня просто меня радует то знаете что она что даже за Таней мне не дали. Понимаете? Окей. Но, думаю, тут ошибиться тебе не сложно. Виктор. Итак, красивый, но безвкусный костюм. Слабая тельца, современный вид. Так полагаю, что мы новообращеннышка. Да, я, он самый. Добро -по пожаловать тогда. Меня зовут Виктор. И немного необычно, но ты, наверное, уже заметил. Эта родовая особенность не скрывается ни с какой косметикой. И что же люди рядом? Их совсем не смущает твой вид. Люди. Пока они настолько напуганы, что даже боятся бросить в нашу сторону малейший взгляд. Разбегались по своим хижинам. Они не знают, куда обращаться. Кому идти на помощь. Но здесь есть люди, они выглядят вполне нормально. Туристы, это остров у них очень популярный видишь ли здесь хорошее вино а что до охотников они вас не нашли я подозреваю что мы еще совсем юнцы. охотники люди верующие католики это точно не урок истории а де... карта де Парда, да? они до сих пор пьют святую воду и берут с собой библию я подозреваю что ты еще совсем юнец им повезет, если они хотя раз в свою жизнь видели настоящего вампира. Думаешь, они могут что-то нам сделать? Хм, я видел охотников, которые чуть меня не убили. То, что есть охотники, способные угрожать нам, не значит, что они могут уничтожить самых могущественных из нас. Мириан, я, Пьер, Тиберий. Каждый из нас способен уничтожить любого человека в долю секунды. В этот момент Роберт заметил, что он не общается с ним словами, а как-то без слов. Что это? Это какой-то новый вид общения? А ты думаешь, что я стал бы разглагольствовать с тобой об этом на людях? Я похож на купца. Эх, Роберт, боюсь, совсем скоро перед тобой могут открыться совершенно новые невиданные силы, о которых ты ранее не подозревал, но не мне раскрывать... Тайны раньше времени. Пожалуй, как мы доберемся до нашего обиталища? Обиталище? Следи за словами. Это лучший дворец во всей Италии. Наша вилла шедевр архитектуры. Е ее построили. Давно построили. Я не знаю, кто приказал, но мы пользуемся ее дарами до сих пор. Нас ждет карета. Мы отправились во дворе. ухо -ух -ух -ух -ух. Нам сюда же, да? О, новичок, уже набегался, поговорил с кем-то, Ну, как-то перебиваюсь. Скоро праздник, знаешь, чем я тут занимаюсь? Нет, посветишь. Решая вопросы местных жителей, вампиры гораздо более хорошо способны отвечать на вопросы обывателей. Нам доступны их мысли, а, соответственно, и вердикты. Наши более справедливы. Люди идут к вам? Как видишь, да. Мы так развлекаемся, а они узнают важные для них вещи. Впрочем, мы здесь не всегда. А когда? Собираемся раз в год по осени, как сейчас. Наступит зима, и мы немедленно улетим. Каждый туда, куда ему нужно. Но пока что мы все тут. Да, я могу сказать, что это плохо или хорошо. А может быть, и даже не могу. Слушай... Я могу попробовать решить проблему этих двух? Конечно, вперед. У меня еще вся ночь впереди. Дашь какие-то рекомендации? О, это вы. Хоть кто-то решил нашу проблему. Что случилось? Да, этот старик, Томас, случился. Вот что случилось. Моя дочь и его сын собирались пожениться, так пропал весь праздничный сервис. Чего вы решили, что это Томас? Он держит банк на острове. Кто еще, если это не он? Капиталист проклятый. Все беды из-за них. Он владелец банка, разве он беден для кражи? Ничего не понимаете. Этим капиталистам хочется больше и больше. Они будут грабить бедных работяг. Покоролки не отсохнут. А они отсохнут, поверьте. Давайте прочтем мысль. Солить банкиру, достать денег, сохранить дочь. Сколько проблем. И одно решение. Бабка говорила выпить. Правда, успокоение сервис даже я его запрял? Томас. Наконец-то хоть кто-то этого идиота усмирит в районе Именно так. Вбил себе в голову борьбу с капиталистами и живет теперь с этими самым, между прочим, зажиточный фермер. А что, собственно, случилось? Он просил моего сынка на своей дочери поженить. В итоге пропал какой-то сервис. А просит с меня деньжат. Вы знаете, кто взял сервис? Понятия не имею. Меня вообще мало интересует эта свадьба и все с ней связанное. пролетанская или смешно подумать, только находятся же идиоты. И типа что? Вернулся, ну как тебе? А, как ты справляешься с этими? невыносимо Справляюсь как обычно. Ну так что, каков твой выбор? Никто не виноват. Да будет так, но пароль нам приходится делать выборы. Скорее куда-то надо, да? Да? Но, да, дворец большой. Сюда нам, может нам сюда? А, нет. Тут попить, тут попить просто. Тибери, Ох, вы должно быть Роберт. Неплохой костюм. Не жмет. Я был бы очень негодовал, если бы оделся в такое. Нет, все нормально. Книгам из этого архива, возможно, дальше больше лет, чем мне. А я видел в Италии даже ренессанс. Восхищение красотой и цветом. Античность очаровала людей. Я слышал раньше, этим островом обладел вампир. Вполне возможно, однако... Более вероятно, это просто старая байка, чтобы внушить нам трепет перед существами, еще больше древними, чем мы сами. Например, о каких существах идет речь? Это очень старая история, не могу быть уверен точно, что она правдива. Но если я ее вам расскажу, то, скорее всего, совет не одобрит. Но Мистер Кудумы может поделиться крупицами тайн. Некоторые библейские легенды могут быть вовсе не библейскими. Не сложно определить. О чем вы конкретно? Может, ты доживешь до того дня, когда тайны будут открываться тебе и без объяснения старших товарищей. А пока ты молодой, развись, отдыхай и вкушай этот земной вкус. А почему только сейчас? Есть старость не только физическая, Роберт, но и душевная. Впрочем, ты так и не. представили. Мы так и не представились. Верно, меня зовут Роберт. А я Тиберий. Нет, я Тиберий, Август. Просто Тиберий. Архивист, а вы тратите бессмертную жизнь на архиве? Без прошлого мы не познаем будущее, а у времени нет для излучения прошлого. И достаточно. Понятно. А можете описать, какой жизнь была раньше? Ну, так, уже не помню. Зависит от того, какое точно тебе нужно. Споришь ты, как И были люди времена итальянской готики? Я не знаю, смогу ли я ответить на этот вопрос. Но если ты споришь, какой была погода 3 июня 1352 года, я скажу тебе, что шел без пробудный дождь, а люди укрывались в хижинах. Что же это был увлекательный диалог? Спасибо. И вам спасибо, Роберт. Посещайте меня, как будут силы или желания. То есть, и нам дальше получается... Куда нам, Куда нам идти сюда? А, это я костер так зажег, ничего себе. Окей. Пьер Алексис Дюку. Дюкло. Осматриваешься? Что-то вроде того, господин Дюкло. Пьер Алексис Дюкло. А ты полагаю, Роберт. Да. Что ж, рад... знакомству. Я вас отвлек. «Ой, ни в коем случае, я всего лишь рассматривал сабли и мечи!» на мой друг, видеть, как меняется оружие от банальных камней до ракетных установок, и все для того, чтобы произочаренно убить ближнего своего!» «Находишь это забавным?» «Скорее глупым, господин Дюклун!» «Это ты верно подметил, но разве...» Это когда-нибудь закончится. Люди хотят войны, хотят убийств, хотят оставить матерей без мужей, детей без отцов. Вот главный атрибут человека. Я не хочу воевать. Боишься умереть? Умереть не без того. Понимаю. Страх смерти такой же постоянный атрибут человека, как жажда войны. И Гелилей, и Канты, и Достоевские, и Хаксли боялись умереть. Они много чего боялись, и много чего хотели. Чего хотят и боятся люди сейчас. Они меняются. Вот что я хочу тебе сказать, Роберт. Меняются технологии, меняются одежды. Но суть натуры человека едина и постоянно. Но что-то я чересчур болтлив, извини меня. Ты уже встретил кого-нибудь из девчонок? Я пока что мало с кем наладил контакт. Я могу немного рассказать о некоторых знакомых. Ты же их ищешь? Да, пожалуй, поп я попытаюсь разобраться в них. Первым делом, я думаю, тебе стоит проведать Ольгера. Он здесь повар, поэтому должен быть на кухне. Тиберий мрачный тип. Мало о нем знаю, обычно проводит время в архиве. А, поэтому попробуй поискать его вот там. Виктор, ты уже видел? А, также ничего сказать не могу. Я давно ванья. Спасибо, Ольгера и... и Тиберия. Благодарю за совет. Всегда, пожалуйста, юноша, никогда не отказываюсь от хорошей компании. Ваше имя, оно кажется мне знакомым. Ну что же, не вам одному, я генерал императора Наполеона, которого ныне нет с нами. Перед моими глазами Франция, революция, перед моими глазами войны, которую я повидал. Но сейчас не время для истории, юноша. Поэтому, что будь у меня больше времени, вы бы узнали все. Благодарю за пиздец, господин Пьер. Мне надо идти. Получается, нам нужно встретить Олингера и... Ну, давайте сначала поднимемся, там что-то локация открыта. И сейчас мы еще кого-нибудь должны... Да, Дону Ван. Хо, новичок. Решил что-то в... вып... Пять у меня. К чему такая настороженность? что мне противно даже находиться здесь я не испытывал к этим вопирам ни уважения ни любви а те кому испытывал давно отправились на тот свет понимаю понимаю ты мало что понимаешь я читаю твои мысли ты как читаешь мысли бессмертных я вижу твою память так с тобой делает здесь каждый а как же вежливость может это и не совсем вежливо ты не спрашивал разрешение у смертных но готовься к худшему. Эти встречи редко заканчивались чем-то хорошим. Зачем тогда их устраивать? Думаю, чтобы древние вампиры могли поразв... поразвлечься. Хм, спасибо за сведения. И тебе приятной прогулки. Не встреть, Мириан. После своих весных прогулок он нам может быть, скажем так, чуть более расслабленный, чем обычно. Не знаю, ком ты, но ладно. Окей, ну... Ну, смотрите, я не понимаю, что мы толком-то и должны открыть. То есть, с ним мы пообщались. Теперь мы должны пойти, скорее всего, вот сюда. Да. Ольгер. Ой, что ты делаешь на ку... А, это ты? Я уже подумал, что какой-то слуга по глупости зашел ко мне на вечерок. Я Ольгер. Я тут недавно. Эта кухня, меня зовут Роберт. Мне это известно. Ну, насколько мы можем себе позволить? Здесь в основном кровь, соки, вины и специи, что-то вроде местного повара. Пил только кровь, мы можем есть что-то другое. Изредка с удовольствием ради. Любые жидкости вместе с кровью безвредны для нашего организма, но кто-то любит и есть. Например, безумно люблю цитрусовые местные апельсины. Удивительно сочные, а какую вытяжку можно сделать с кровью? Прости, я заболтался. А ведь смогу это попробовать? Да, завтра у нас будет ужин, и ты, разумеется, как приглашенный гость, сможешь в нем поучаствовать. А как с живыми жертвами вы не охотитесь? Вкусовые удовольствия не перекрывают удовольствие от охоты. Просто многие из нас любят совмещать эти увлечения. Вот как. И даже есть книга рецептов, все держится в мо на моем личном опыте. А память Роберт у меня просто феноменальная. Например, я точно знаю, о каких пропорциях и что нужно смешивать. Звучит невероятно удивительно. Вы меня научите? Кто знает, кто знает, какие дороги ведут тебя еще. Может, и научу, а может, и нет. А может, ты умрешь через неделю, по воле совета. Какие-то мрачные предсказания. Зато правдивые. Хотя, как знать. <смех> Может, ты и выживешь. Ну что ж, спасибо за беседу. И ты береги свою филейную часть, новичок. То есть, да. Я так понял. Из, этого, из этих диалогов... Ребят, из этих диалогов мы можем понять то, что нас действительно хотят в буквальном смысле могут убить. Казалось бы, вампир, бессмертное существо, но нет. Какой-то совет сможет нас убить. То есть, представляете, я в теле Роберта такой подхожу, говорю, «Привет, совет!», а он такие, «Э, «Ты нам не нравишься». И они просто берут, и меня могут, наверное, не знаю, молнией выстрелить или что они могут. То есть, это вот это вот, во-первых, интересно, но в то же время пугающее. Нам бы еще с кем-нибудь поболтать. Там мы уже были. Постель, вот. Окна были закрыты, полагалось, похоже, что солнечный свет вообще не проникает в эту комнату. Оно и понятно, во дворце жили вампиры. Что меня ждет в будущем? Я нахожусь в компании непростых вампиров. Да и очень опасных, что они могут предпринять? Надо пройти через это максимально аккуратно. Как нужно себя вести, чтобы вампиры не решили меня убить? Думают ли вообще они об этом? Могут ли они вообще? Вернусь ли я в Британию? Мои друзья, мои знакомые, моя семья. все это осталось в Британии. И вампирная все равно оторван от... от них. И мне это не нравится. Наверное, я, я хочу домой... Ой, а ты еще кто?